Я рад, что это все это состоялось, что это получилось, что мы можем посвятить еще один концерт очень важному событию для, для, нашего, для нашей музыки, для нашей культуры, для нашего искусства. Мы рады приветствовать вас здесь, на театральной площади нашего прекрасного старинного города. Поэтому мы сразу начнем с песни о работе. Большое спасибо.